Всем привет, друзья! Сегодня будем делать полезную самоделку из обычной пластиковой канистры. Можно взять не такую, как у меня, а то, что есть по другой. Сейчас все поймете. Кроме канистры нам понадобится кусок пенопласта или пенополистирола, подобный шланг, ступенчатое сверло, жидкие гвозди или сантехнический герметик и какой-нибудь кран. Я взял самый дешевый за 30 рублей. Дальше под музычку в ускоренном темпе будем все это дело собирать. Так что вперед из песни! Как вы, наверное, поняли, получился простенький рукомойник. Я закрепил его на перфорированную ленту, но оставил слабину, чтобы было легко вынимать канистру, когда закончится вода, и вставлять уже полную, но можно и модернизировать такое крепление. Посмотрим чуть попозже. Трубочка работает для подачи воздуха в канистру. Поплавок из пенопласта держит трубочку в канистре над водой, что не дает воде через эту трубочку вытекать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 О, работает, блядь. Не капает даже. Мойте руки на...